Всем привет! Я сейчас в Минске, сегодня 16 апреля 2019 года, я стою на берегу небольшого обрыва, внизу, правда, не море, но дорога оживленная довольно, такой, можно сказать, красивый пейзаж, за моей спиной лес, это парк Медвежина, по которому я гуляю, делаю пробежки. Ровно два месяца назад, приблизительно в такой же обстановке в Одессе 16 апреля 2019 года, мы вместе с Дмитрием Слюсарем, мы точно также стояли на обрыве на берегу Черного моря. За нашей спиной был парк. Это э, район Аркадия. Название парка я не помню. Юность, по-моему, назывался. И мы создавали первые кадры вот с этого устройства, с которого я сейчас веду запись. И это все стало возможным благодаря поддержке моих родителей, моих друзей и неоценимой помощи Дмитрия Слюсара. Это позволило мне изменить свою жизнь, научиться думать по-другому, открывать для себя возможности, открывать их для других людей, развиваться и создавать уникальные вещи. Я думаю, что мы сейчас окунемся в 16 и, наверное, даже 17 апреля 2019 -го года и увидим, что произошло тогда. А впереди нас ждет очень много интересного. Оставайтесь с нами. Вы всегда будете в курсе последних новостей и вы всегда первыми будете видеть уникальные карты. Всем привет! Я сейчас нахожусь в Одессе, 17 апреля 2019 года. Вы видите прекрасный вид за моей спиной. Цветут сады, уже распускаются зелень. Это берег моря. Я хочу сказать, что сегодня уникальный день. Я стал обладателем уникального инструмента Advo Hunter. Сегодня были сделаны первые кадры которые войдут в историю для меня лично, а также для многих людей, которые это увидят. Вы будете видеть, как изменяется этот город, как изменяется этот берег и как будет изменяться будущее многих людей планеты Земля. До встречи на нашем канале. С вами был Иван Самусевич. AdvoHunter. Это ваше будущее. Я, кстати, не знаю, это отель или живой комплекс. Ну, похоже на то, что просто живой. А ну, это комплекс. Черное море. Одесса. Это Аркадия где-то, да? Диан? Аркадия вот там вот. А здесь это турбаза, по-моему, футбольного вот клуба Черноморец. Вот это вот все, вот там, вот этот вот красивый, красивый вот этот замочек такой. Это круто. И пиздонтов не ну, человек снизу идет. Масштаб хорошие. 17 апреля 2019 года, я нахожусь в Одессе, парк называется Парк Юность, за спиной Черное море, вот такой вот потрясающий вид с цветущими вишнями, черешнями, красивый чей домик. Давай сделаем вот так вот. Там где-то на горизонте много разных кораблей. Всем кто знает, что такое черное море. Видим черное море, много-много кораблей на горизонте. Здесь классно. И скоро мы увидим, как это может измениться в ближайшем будущем, решится транспортная проблема и вообще, как будет изменяться этот мир. Всем до встречи!